Всем привет! Вы смотрите канал, где публикуются действительно честные обзоры и реальные подходы к вещам из личного жизненного опыта. Без воды, без обмана, все так, как оно есть, моими глазами, инженера-систематехника с применением логики и здравого смысла. В прошлом видео я высказывал свое мнение на тему выбора для себя фонарика. А сейчас немного об аккумуляторах, которые использую в фонарике и других своих гаджетах. Еще недавно везде использовали никель металл гидридные аккумуляторы. Они в основном пальчиковые, форм-факторов 2А и 3А, и сейчас стоят в большинстве ваших фотоаппаратов, плееров и фонариков. Но у уникли металл гидридной технологии, есть существенные недостатки: малая емкость при определенных габаритах и эффект памяти. Смысл эффекта памяти, говоря простым языком, в том, что когда вы разряжаете аккумулятор, остаток зарядов все равно остается. И вы их встаиваете на зарядку, хотя они и не до конца разряжены. Спустя несколько десятков циклов. Таких заряда разряда аккумуляторы как бы запоминают свой нижний предел прошлого разряда и начинают считать это нулем. При следующей разрядке они разряжаются только до этого уровня, и так постепенно съедается их полезная емкость. Они начинают очень быстро заряжаться, ну и очень быстро разряжаться. Более современная технология литий-ионная. Эффект памяти снижен, но не до нуля. Емкость стала большей при меньших габаритах. Сейчас с литий-ионными аккумуляторами идет основная масса ноутбуков, телефонов. Дальше есть литий-полимерная технология. Там еще лучшие характеристики. А есть и еще более свежая технология литий-ферромфосфатная или литий-ферром PO4. У них еще лучшее дело обстоит с эффектом памяти. И в конкретные габариты умудрились впихнуть еще большую емкость. Вот их я и покупаю. Они теперь стоят очень недорого, и я тем более не вижу больше смысла покупать старого типа никелеметаллогидридные пальчиковые. Я пока что остановил свой выбор на китайской марке SoShine. У них действительно честная емкость и хорошее исполнение. Хоть производитель и пишет на каждой батарее не менять полярность и так далее, но внутри каждого аккумулятора стоит электроника, защищающая от перезаряда, от переразряда, от смены полярности и от короткого замыкания. Моим экземплярам уже больше года. Часто их используя, за это время я бы никель метал гидридные уже выкинул и купил заново два или три раза. А эти еще живы и ухудшения характеристик я пока не заметил. У меня в фонарике используются аккумуляторы форм-фактора 26650 – большие бочонки. Соединить их два последовательно будет 6,4 Вольта и 3200 мА. Или для других целей соедините параллельно и будет 3,2 Вольта и аж 6 А. Крутая батарея выходит. И габариты небольшие. Есть также форм-фактор поменьше ш... 18650, там и емкость пониже. Большинство фонариков более компактные и как раз используют форм-фактор 18650, но мне было нужно, чтобы поставил аккумуляторы и хватило на долгое непрерывное использование. А вот и общепринятые пальчиковые аккумуляторы, большие и маленькие, 2А или форм-фактор 14500 и 3А или форм-фактор 10440. У литий -ферум фосфатных аккумуляторов напряжение в два раза больше, чем у старых никель Поэтому в комплекте с литий PO4 будут идти и пустышки, чтобы ваш фонарик или фотоаппарат вместо двух аккумуляторов старого образца поставить один аккумулятор нового образца и одну пустышку. Суммарно получится то, что надо по напряжению. Я сначала с недоверием поменял в фотоаппарате комплект никель-металлогидридных аккумуляторов емкостью 2000 мА на комплект литий-феррум ПО-4 с емкостью всего 700 мА на каждом. Но увидев гораздо лучший результат по сроку службы, успокоился и постепенно поменял все металлогидридные на современные в карманных рациях, в лазерном нивелире и даже в пультах к телевизорам. И я доволен заплатил немного, а сэкономил еще больше. Ведь старого типа аккумуляторы пришлось бы менять несколько раз из-за потери емкости, а эти одни до сих пор пашут. Вот зарядник к ним, тоже недорогой, причем универсальный. Старые никель аккумуляторы, если они у вас еще остались, вы им тоже зарядите. Кстати, именно из литий фермофосфатных аккумуляторов собираются блоки батарей для электромобилей. Ну вот и все, про аккумуляторы. Пользуйтесь современным, смотрите в будущее. Экономьте свои деньги, делая грамотные покупки. До свидания.